Ситуацию, в которой есть необходимость брать все три раунда для того, чтобы побеждать, ну или же отдавать как минимум хотя бы один и пытаться играть овертаймы Получится или не получится, сейчас вот с вами прямо узнаем, дорогие мои друзья, на точку А готовится заходить ребята из команды Bingo Boys. И начинаются первые гранаты. Кеннеси открывается в первых. В первых рядах, простите, дорогие друзья. Минус Мастер Ла Мастер. Дима Лох ответный минус со снайперской винтовки. Но давление на точку А не ослабевает. Команда Бинго Бойс готова к тому, чтобы вроде бы как сюда зайти и пытаться выигрывать раунд. Тем не менее, после всех, опять же, раскидок, после всех перестрелок, по-прежнему численное равенство. И вот сейчас только предпринимается попытка поставить бомбу. Игроки обороны позволяют это сделать. Дима Лох забирает Матвея. Минус Викдос. Минус Пшея, Матвей. Бинго КС, капитан остается последним. Ооо, вот это да! Как же замечательно на удачу для капитана выходят ребята из сопернической команды просто в линию, дорогие мои друзья. И при этом, при всем, клатч один в три взят практически не напрягаясь, дорогие мои друзья. Ну что ж, 17-17, у Бинго Бойс появляется.